Задача оратора во время выступления- как можно раньше захватить внимание аудитории и заинтересовать ее своим выступлением. У любого из нас есть от 5 до 10 секунд, пока мы интересны аудитории просто так, ну потому что мы новые, нас рассматривают, нас анализируют, мы пока еще любопытны. Но по прошествии этого времени интерес резко начинает падать, если мы что-то не сделаем в этот момент по захвату аудитории, то мы просто потеряем с ней контакт, она потеряет интерес к нам, и, возможно, уже это никогда не вернется. Итак, нам нужно, первое, подготовив аудиторию, расположив ее к нам, тут же поставить перед ней некую проблему. Это может быть вопрос, который мы задаем, аудитории или сами себе но озвучу его аудитории это может быть показ некого конфликта или противостояния то есть таким образом мы создаем интригу чтобы аудитории захотелось вместе с нами решать эту проблему или отвечать на этот вопрос чем острее вопрос чем актуальнее проблема тем лучше здесь нужно заострять усиливать доводить до максимума к сожалению я наблюдал немало случаев когда выступающие начинают выступать благостно они рассказывают как хорошо они говорят общие фразы ну, скажем так льют воду все в порядке все хорошо и аудитория начинает засыпать она теряет интерес заниматься своими делами помните что надо сразу же ставить перед аудиторией проблему. То есть, чем раньше вы это сделаете, тем раньше аудитория будет ваша. Второе избегайте по возможности всяких длинных предисловий, знаете, всяких штампов вежливости, всяких долгих разговоров, ни о чем, почему делает это оратор. Да он таким образом просто настраивается. Да, он настраивается на выступление, он внутренне не готов. Ему кажется, что он сейчас поболтает, то, в общем-то, как-нибудь и впишется в дальнейшее выступление. Но за счет кого и чего он это делает? Он это делает за счет аудитории. Она это видит. Возникает инфляция слов, теряется уважение к оратору. О, он еще долго там будет говорить. И драгоценное время потеряно. Поэтому, друзья мои, сразу по возможности... Быка за рога. На этом фоне вы очень хорошо будете выделяться по сравнению с другими ораторами. И третье. Не спешите отвечать на вопрос, не разрешайте проблему сразу. Потому что пока вопрос задан, но ответа нет, пока проблема прояснилась, но непонятно как ее решать, вы будете интересны аудиторией, и ваше выступление будет вызывать сочувствие, сопереживание, желание отгадать или найти решение вместе с вами. И вот это уже искусство рассказчика «Как вести главному». Это уже наша с вами отдельная тема, мы об этом поговорим. Помните, задача начала выступления – это вербовка союзников аудитории. Мы создаем союзников через взаимный интерес, сопереживание и через совместное решение проблем. Таким образом, друзья мои, тренируйте этот полезный навык и помните, что любое понимание в вариаторском искусстве должно быть превращено в исполнение. Мы можем это тренировать как на нашем тренинге «Искусство выступать, влияние», так и, соответственно, затем в своей жизни. Дерзайте и помните, когда мы влияем на людей, мы вместе с ними создаем мир, в котором вместе хочется жить.